Здравствуй, случайный зритель, и вы нагнали корпорат, и я приветствую вас здесь. И тут я попробую вам рассказать свою историю, о которой, собственно, вы уже догадались по названию превью, и я отправился на Луну. Для начала нам понадобится корабль, который сможет взять всю полезную нагрузку на себя. За основу я взял мувер, мне пригляделась его база, и я все равно буду все переделывать. План действия такой, вызываем базу, настраиваем на нее кучу всякого оборудования, типа баков, генераторов и дополнительных ячеек. You ain't heard yet, you not get the message, message. From the moment that I'm steppin' in I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm reppin' hey. I'm a living legend You ain't heard yet, you not get the message, message. From the moment that I'm steppin' in I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm reppin' You are now watching the legend. so sit back and let the show again The pros ain't noah's hand, but go and get me loaded, ain't no offense Понятно, что скорее всего мне 4 баффа не хватит, и я решил перейти еще 4 баффа. варп ядро. All come, all climb, on, time, the the немножко ячеек для реактора и немножко ящиков. провизии и первый пробный вылет Поняв, что мне не хватает двигателей, я решил их немножечко добавить. Конечно же, почему бы мне не поменять генератор с ячейками на тихой второй? Ладно, мучить не буду, я это все равно не записал. Так что подлетаем к варпу. После того как я прыгнул в варп, я решил все проверить и дальше чинил 12 минут. По прилету у меня уже никто не ждал и я осмотревшись начал свое путешествие вокруг луны. Досмотрев ролик до этого момента, ты не понимаешь, в чем же смысл моего полета. А смысл таков. Я хотел проверить, что же на той стороне Луны. Я предполагал, что там какие-то варп-ворота, но я ошибался, их там нет. Как вы можете понимать, я потратил кучу денег и кучу времени в никуда. Но э, теперь вам это не придется делать, так как это уже сделал я. В целом ролик подошел к своему концу, всем кто досмотрел до конца спасибо, возможно поставишь лайк и подписку, спасибо за просмотр.